И всех приветствую на канале Реперируйте, с вами я, Артем. И сегодня мы нашли для вас кладезь. Вот не побоюсь этого слова, мы находимся в Дагомысе. Давайте сразу к делу. Меня переполняют эмоции, так что прошу сразу прощения за это. Но я действительно влюбился в это место. Здесь у нас есть один дом в зеленом месте. Я его так и назвал домик у реки в лесу. Это вот для людей, которые хотят действительно вот тишины, спокойствия, но в то же время рядом со всей инфраструктурой. Итак, мы находимся в Дагомысе в поселке ордынка можете там не искать на картах ну там не знаю догамыс просто нажать ордынка и все и вы поймете в целом конечно же сюда надо просто ехать и смотреть но мы конечно заснимем для вас этот обзор дом 4 сотки земли все коммуникации уже подключены вода скважина причем сделано очень качественно лос 15 киловатт свет уже заведено газ уже сейчас тоже будет сюда заводиться там сейчас пишут заявление в общем в принципе все есть по дому. А, вот такая вот территория, бетон, ограждение. Здесь помещается как минимум две машины, два автомобиля. Пойдемте, пойдемте скорее в дом. Значит, у нас дом. Дверь уже, кстати, качественная. Вот, попадаем в дом. Это огромная кухня-гостиная. Высота потолка сейчас черновой 3 метра. У нас есть панорамное окно, второе окно. Кухню можно разместить, можно вот здесь кухню разместить, можно вот здесь кухонный уголок разместить, да. Здесь у нас а, поставить диван, здесь у нас будет телевизор. Сейчас черновой, конечно, это все мало, что можно представить, но все-таки давайте а, сделаем это. Здесь у нас санузел, фишка санузла, он совмещенный, большой. Здесь можно сделать ванну с панорамным. Это панорамная дверь, это не окно. Здесь можно выйти и у вас есть собственный выход в лес к реке, представляете. Но мы сейчас еще до тут дойдем. 107 квадратов общая площадь дома, еще раз повторю, здесь у нас вот такая входная группа тоже есть панорамное окно ну просто с чудеснейшим видом на национальный парк вот я бы как сделал, вот я бы вот окно это убрал, все снес, сделал бы панорамное огромное окно вот так, которое открывается, и там бы сделал на металлокаркасе отличную террасу, просто шикарно, мы на улицу выйдем, я вам покажу, здесь у нас официальный выход на задний двор, но мы туда сходим позже, чуть-чуть сначала Покажем вам комнаты. Соответственно, вы же будете жить в доме. У нас получается три спальни. Одна 15 квадратных метров, также с панорамной дверью, также из нее можно выходить. А вот это вот 17 квадратов, около 18. Здесь у нас обычное окно, но оно также шикарно вот здесь вот все просто выносите и делаете панорамную дверь получается, можно из каждой комнаты выходить, также на задний двор. И есть у нас еще одна комната. Вот она, кстати, уже с панорамной дверью, да, с панорамным окном. Она уже, ну, такая, можно сказать, родительская. Ну, или как хотите. Вот здесь, я думаю, окно сделано правильно. Ну, все, погнали быстрее. Самую фишку хочу вам показать. Чем интересен этот дом? Ну, и цену скажу, конечно же, не забывайте. Здесь пока еще нет ступенек, поэтому я спрыгну. Оператор аккуратней. Смотрите, небольшая территория. И самое главное. Вот здесь делайте калидочку лесенку и у вас собственный выход к реке, представляете, вот здесь можно сделать вам пляж, не знаю, что хотите зону барбекю, это национальный парк, здесь уже ничего не построит и все вот эти благания ваши, и, кстати, на территории у вас есть еще дуб, отличный, он летом классно цветет, оператор сейчас его нам покажет, он достался наследство от национального парка то есть здесь все документы, еще раз повторюсь по первому дому, здесь всего два дома по первому дому прошла ипотека Сбербанка, поэтому дома полностью с документами, земля и ЖС весь проект, все записано на бумаге, как говорится и что мы делаем здесь вот я вам говорю про окно делаем вот так прям просто аккуратненько вырубаем, панорамное окно с выходом и вот здесь делаем маркизу вот такой, знаете, вот металлокаркас и делаем еще квадратов 15 себе террасу Забор, если хотите, можете убрать Но для особо, для особо искушенных Вы можете вот здесь, на металлокаркасе Сделать террасу, только уже вот здесь То есть по факту, по закону Вы ничего а, не нарушаете Вы здесь ничего не строите Но здесь, на металлокаркасе Присобачивайте себе террасу Просто, представляете, выходите утром Все завтракать всей семьей Вот с такими а, видами И с таким звуком здорово? А самое главное, знаете, сколько это все стоит? 19 миллионов рублей. Вот смотрите, 19 миллионов рублей, 107 квадратов, 4 сотки земли, в живописном месте, просто не побоюсь этого слова, в заповеднике. В 400 метрах у нас остановки, магазины, пятерочки, вообще вся инфраструктура. Это сказка. Поэтому... Кто задумался, советую э, долго не думать, потому что вот их всего два дома таких, один дом уже продан. Но у него нет вот именно вот такой локации. Вот э, у этого дома именно вот есть вот эта фишка. Поэтому ссылочки внизу, я на связи.